Триботехнический концентрат предназначен для восстановления и увеличения ресурса подшипников качения, шрусов и других узлов, где используется пластичная смазка. Он просто добавляется в штатную смазку, совместим со всеми пластичными смазками, которые используют литиевый загуститель.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 которые чаще всего определяют ресурс агрегатов в целом. Защиту при повышенных нагрузках. Новый слой значительно эффективнее предотвращает износ деталей трения. Уменьшение вибраций и шумов. За счет восстановления поверхностей трения шариков и дороже качения и более плотного слоя смазки. Снижение потерь энергии. Подробная инструкция в каждой упаковке и на сайте.